4 апреля в Доме Дружбы народов Татарстана состоялся торжественный концерт, приуроченных 30 летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном. Генеральное консульство Туркменистана в городе Казань совместно с Институтом международных отношений Казанского федерального университета провело масштабное культурное мероприятие, гостями которого стали представители правительственных органов, а также обучающиеся иностранные туркмянские студенты. Мероприятие это не первое и не крайнее. Впереди у нас большая программа совместная об этом. Вот, господин консул. Я думаю, и сегодня. И я смогу в свое выступление отметить. Наши взаимоотношения очень позитивные, и речь шла именно о проработанности в мероприятия, мероприятии, которое носит не только образовательный эффект, не только научный, но и общественный резонанс. Мероприятие началось с приветственного слова рима Ратниковой. Депутат Госсовета Республики Татарстан зачитала поздравления от имени председателя Государственного совета Республики Татарстан Фарида Мухамедшина. От имени депутатов Государственного совета Республики Татарстан. Совета Ассамблеи народов Татарстана. И от себя лично, горячо и сердечно поздравляю с 30-летием установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном. Также с торжественной речью выступили представители Министерства иностранных дел России в городе Казани Радик Вахитов, директор Института международных отношений Казанского федерального университета Рамиль Хайрудинов а также генеральный консул Туркменистана в Казани Атадурды Байрамов. Глубоко уважаемым президентом Туркменистана уделяет важное значение дальнейшему развитию и укреплению стратегического партнерства по всем трем направлениям – политико-дипломатическому, торгово-экономическому и культурно-гуманитарному. На мероприятии помимо официальной части была представлена концертная программа, в которой осветили номера туркменской, русской, татарстанской и других культур. Также гостям торжества удалось ознакомиться с национальными музыкальными инструментами и книгами, которые посвящены богатым традициям Туркменистана. Карина Саехова, Александр Кузнецов, Универньюз.